Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вора Итак, мы с вами в прошлой серии закончили обыск первого этажа, вот И, наверное, отправимся, я так подумал, наверное, отправимся сначала на второй этаж, потому что, ну, вот лестница у нас тут перед носом, короче Поэтому отправимся на второй этаж, а потом уже отправимся в подвал что-то мне такое подсказывает, что через подвал мы сможем выбраться наружу. Но, в принципе, можем и через главный вход. Как бы это... Выход мы най ну, найдем без проблем. Открой ты дверь-то, ёпте. Окей. Какая-то странная комната. А, так, ладно. Посмотрим это это вот. Опачки. А ты как. Ты залезешь, нет? Город, ёпти. В смысле, ты можешь залезть, нет? О! Смотри, здесь, короче, какая-то комната. С ящичком. Вон там, я вижу, вазу. Так, здесь что? Неплохо, мешочек. По заданиям у нас всего лишь выполнено только то, что мы обнаружили, короче, место. Пока мы еще ничего с вами такого не выполнили. Нам еще, смотри, тут нужно найти этот. Погоди-ка. Серебряную кочергу какую-то нужно найти еще. Так. Леха, а ходов-то смотри, сколько. Ой! А вот и серебряная кочерга, походу Нормально, я только, короче, они вспомнил И сразу нашли Окей Вот везуха, да? Вот везуха Так, погоди Ну-ка А здесь что тогда? А здесь ничего Так Ну-ка сейчас мы Чтобы выбраться отсюда потушим О, тут я удачно зашел. Так, ну я на втором этаже получается, да, я на втором этаже. Ни хрена здесь. Да этот Раймир из Бухарик походу. Так, папирус. Ну-ка. Папирус. Инспектор Д. Наван. <coughs> С неудовольствием должен отметить, что опять одного из моих парней забрали в Краксклифт. Позвольте напомнить вам о суще... существенных пожертвованиях, которые я сделал вашему ведомству, для того, чтобы я мог заниматься бизнесом, не подвигаясь необоснованным проверкам. Позвольте также напомнить о трагической смерти вашего предшественника реки. Или Реки? Реки, наверное. А, Реки. Реки так опасны в это время года Я надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам Если разобраться с молотами Вашим полицейским уже не под силу Надеюсь, вы сообщите мне об этом Рамирес Я думал, короче, реки Это, короче, имя предшественника А здесь я не заметил, точку Ну ладно Окей Так, это я Я это заберу Погоди, нет больше ничего Окей, надо, короче, тут смотреть Все так внимательно Вдруг что лежит Так, это Это по-любому сигнализация Окей Так, заперто По-любому что-то лежит Так, нет. так вторая отмечка Ключ от подвала Нормуль Хотя у нас он уже был Хотя он у нас уже был Так ну скорее всего В этих плакатах, поза этими плакатами Больше ничего нет, потому что Я думаю, не может быть, что В подряд столько секретов Окей Все Больше ничего нет Ничего не лежит нигде На полу тут Вдруг завалялось какое-то колечко. Так, ладно. Это что за комната? Блях, ты столько пустых, знаешь, комнат и они вообще непонятно для чего, для кого. Так, здесь закрыто. Ага, мы сюда залазили, короче, через. Помните, да? И оставляем открытой ух ты вот это ванна вот это да нужно поплескаюсь так. он реально бухарик смотри В другом одни одни бутылки лежат с дорогим вином. Окей. Так, где у нас что? У нас здесь, да, закрытая дверь. Так где моя отмычка? А может и ключ какой-нибудь подойдет? Так вот, вот это все сожрать надо. Подожди. Во. В жизни прибавляется, а то в прошлый раз что-то нифига не прибавлялось. Так закрыто. Так закрыто. Так закрыто. Ну ладно. Погнали отмычками вскрывать ништяк так окей приехал тут подов то целая куча Деньги значит он в подвале Рамирас находится в подвале Так погоди, погоди, погоди Чел Помоги, Что за... Тихо Разорались тут Разорались Так погоди, надо куда-то их заныкать Ну здесь вроде тень Раз роком еще охрана пойдет я думаю на втором этаже то по-любому охрана есть не все же на первом этаже тусовались окей так что у нас здесь очень куда по низу доходит Так понятно Надо короче начинать по порядку Я думаю Я туда вышел, ну и погнали Бляха закрыта Так Ключ не подходит Ни один Я думаю бессмысленно ключами пользоваться Будем Отмычки сразу использовать Так, это хорошо ну такими темпами мы на наберем с вами Два косаря Как нифиг Нас еще ждет э в подвале Пусто что ли? Нас еще ждет в подвале Судя по слухам Куча Золота Так ладно Где моя кучка Интересно, а есть вот какой-нибудь опыт дается, нет, да, отмычки-то, ну то, что я взламываю, нет, обычно в играх какой-то опыт там дают, когда типа да, взламываешь, ну как обычно, <laughs> Так, что здесь? С картиной ничего, да? Ух ты, колечко, Лорд Рамирес. Армированные стены и стальная дверь были должным образом установлены в вашей бухгалтерии Но должен предупредить вас, что мы не даем на них гарантию в случае подкопа буриков Если вы не переместите этих созданий из подвала в более удаленное место Мы отказываемся нести ответственность за возможные убытки Тол, камбрик и сыновья Бурики Так он чё буриков что ли разводит или че? У него в подвале Бурики это про них он говорит, типа эти монстры или чудовище там. Бурики? Да ладно. Я-то думал. Так, угодя, здесь я был, да уж Отлично. Так, это что у нас? Это у нас главный вход. Окей. Погнали дальше по порядку Так Что у нас есть если Ящичек Закрытый Мы кстати уже почти набрали 2000 О, все открыл Зелье скорости Хрена она мне Стопе Обратно там в коридор А это что? Ага, это вниз по-любому Ну На первый этаж Погнали Так Библиотека Здесь же какой-то потайной ход, да, был в библиотеке Вот Ага, ну, здесь ничего нет, никаких там кнопок, заперто, а это опять на улицу, понятно. Здесь делать нечего, в принципе. Так, там наверху ничего нет. Ничего нет. Так. Ух ты. Смотри еще наверх. Еще выше. Ну-ка, взглянем. Второй этаж библиотеки. Нормуль. По книжке. Там ящик еще какой-то. Так, господин Вринт, по поводу нашего с вами прошлого разговора о незадействованных источниках, можете ли вы припомнить ходил ли кто-нибудь в, ого... в огороженную часть старого квартала? Ну да, идет болтовня об ожившем зле, но вы же знаете этих молотов. 10 к одному там есть все виды собственности и никаких наследников на нее. Только подбирая, и не надо даже платить за то, чтобы представители закона смотрели в другую сторону. В любом случае, не стоит с этим торопиться. Лучше исследовать все в все тайне от других, чем гневить молотов или допустить, чтобы об этом прознали Рапута или Вебстер, Рамирес. Так... Господин Рамирес, прошу вашего внимания. Хотя, как вы и сказали, имеет место безусловное нарушение работы заведения Дрэкболна. А мои подчиненные сообщили мне, что произошло это из-за появления среди посетителей патрулей молотов. И мой непосредственный ревизор в дрекбоуне Джинни был не в состоянии решить эту проблему. Если это будет расценено как серьезный срыв, я, к сожалению, должен настаивать, что нарушение произошло по вине Джинни. А вовсе не по моей. Конечно, я с удовольствием представлю все бухгалтерские книги для проверки. Лорд Баффорд. Опа. Лорд Баффорд, значит, контачит с этим Рамирозом. Прикинь. Они тут, они тут, походу, все заодно. Так, 1705 у нас накопилось. Нам осталось совсем чуть-чуть принципе без проблем наберем, я думаю. Так, если я вот сюда спрыгну, мне это ничего не даст. Окей, так, где мы еще не были? Мы не были сюды. О, я говорю, тут бухарик живет посмотри Ништяк. Так, 20 монет мне всего осталось, чтобы выполнить задание. Здесь ничего нет. По-любому сейчас что-нибудь найдем. Так. Здесь, Здесь мы все осмотрели. А, ну в принципе, вот и весь второй этаж. Можно спускаться в подвал, как бы. Да, что у нас там по заданию? А, так, его денежки, да, надо стащить. 2000 и выбраться из поместья, никого не убивать. Ну, никого не убивали. Окей. Погнали. Погнали а, подвал искать подвал. Так, где-то у нас. Не помню, вот здесь, да, по-моему. Да. Так, это город топает или вот -то здесь есть из стражников? Эх, там ходы, там ходы, смотри, сюда. Всякого. Да, если что, можно спрятать оглушенное тело. Да и сюда можно, в принципе. Лично. Туда можно. Легко, столько тупиков. Мне кажется, это специально сделано, чтобы если что, вор там, знаешь, будет убегать и заблудился. Так, это кто? Да на тебе Роняет тут еще Так, а чего я там взял ключ? А Что-то не понял Так, погодя, а откуда здесь чел? Бутылочка Так, а что я за ключ-то взял а... Ключ от зала, от подвала так. Батон сожрем. Непонятно, чего ключ взял, короче Помните, да, там написано было То, что а, Рамир звонит в колокольчик Ему несут еду В принципе, надо было, я думаю, не оглушать Этого чувака, а проследить, он бы привел нас к Рамирузу, наверное. Ну ладно, так сами найдем, я думаю, ничего сложного, в принципе. Я не думаю, что здесь настолько все запутано. В принципе, у нас сейчас да одна дорога осталась. Вот сюда. Ну вот еще поворотик какой-то. Сто пудов, он там железные двери, там Рамирес, вот сто пудово я тебе говорю. Так а это что? Полки все пустые. <клевые> Вот я тебе говорю, одна дорога Все равно э, Нас все равно выведет Куда-куда нам надо Так что беспокоиться не стоит Так вот здесь у нас охранники наверно ходят, да? Поэтому надо действовать Знаешь как? Действовать вот так у нас пять стрел. Хлоп. Он там тоже. Хлоп. В смысле? Она... Тихо, тихо, тихо, тихо Ну давай же, давай! Короче, да как так то те? Я сохранился, короче, не вовремя. Ну ладно, будем, будем ждать, будем пережидать. Так, а у меня, погоди, у меня есть же это, я же взял по-моему эту вспышку, нет? Или я все истратил? Бляха, я все истратил походу. Чего в прошлой серии? Я думал в этой серии, то я взял тоже. Все успокоились. Быстро там. Тихо там. Так, так, так, так. Бляха, застрял. Ну, уютьте! Бурики. Потом сюда придем. Тихо, тихо. Так, зелье скорости. Вот оно и пригодилось, скорее всего, да? Ты кто да, как ты, собака? Так, у меня кончилось зелье скорости, да? <таслужит> Бля, хасатая дверь, а! Ну вот как, вот как теперь? Нет, с этим он... Также бегает, так и бегал. Думаю, может побыстрее будет. Так, короче, я бегу сюда. Ляха! Утырок. Так, ладно, нахер. В комплете? Это что, Рамир раз был? Слышите, <смех> это, <смех> да, Нормально. Не думал, что...